Хабаровск – все. Он продержался 91 день. Что вы, вы что делаете? Вы что делаете? Нет. Нет. Нет. Уйдите! Скоро вызывать надо! Откуда? Откуда? Откуда? И вот разогнан жестко и жестоко. И не просто разогнан. Возбуждены уголовные дела по печально знаменитой датинской статье за неоднократное участие в митингах. да. Там в этой статье есть слова об участии в несанкционированных митингах. Но санкционированных митингов в природе не бывает. Санкционированный митинг называется «Путинг». По этой дадинской статье «212. при МУКА посадили активиста Константина Котова, и он до сих пор сидит, я напомню, Расследуют дела муниципального депутата Юлии Галяминой. Активисты из Коломны Вячеслава Егорова, и вот теперь еще Хабаровское дело. В чем жесть? А в том, что в прошлой жизни Конституционный суд признал эту статью Уголовного кодекса неконституционной, то бишь незаконной. Жесть номер два. Это не помешало посадить по ней Константина Котова. Жесть номер три. А теперь и Конституции у нас фактически нет. А в действующем винегрите смысл имеет только тертое яблочка. Оно молодильное, только для Путина. эксклюзив. И старая добрая формула. Друзьям все, а врагам закон. Но почему же так печально, ну то есть как обычно, закончился Хабаровск? Причины две. Первая. Страна не поддержала Хабаровск. Вторая. Страна и не могла поддержать Хабаровск, потому что Хабаровска, как говорится, местная региональная повестка. Никто был не готов, никто и не хотел перевести требования в политику, в большую политику. Хотя поводов для этого предостаточно. И обнуление, и фактическая отмена выборов. Никакого фругала большего не будет. И Путин не будет с ним встречаться в СИЗО как Лукашенко с белорусскими лидерами оппозиции в СИЗО. Абсолютно неожиданно, ну не в правилах глав государств, такие публичные открытые встречи с недругами, цитаты из телеграм-каналов. Но наш президент и их выслушал. Четыре с половиной часа длился обмен мнениями, затронули в разговоре многие важнейшие темы, в первую очередь политику и экономику. А почему Лукашенко сделал это? Да потому что протест в Беларуси не утихает. И потому что его самого не признают ни внутри страны, ни вовне. Разве что Путин и его одногруппники, члены информальной группы глав странноватых государств. Значит, Лукашенко надо решать вопрос. До него, кажется, начало доходить, что он не очень президент. А решить можно двумя путями. Договориться с Путиным или договориться с оппозицией. О чем? О том, что будет дальше. Получается, что вот она интересная, историческая точка, отфиксирована, что про будущее страны решает уже не Лукашенко. Но пока и не оппозиция, и пока не Путин. Беларусь. Спасибо, что поддерживал наш Хабаровск. Но Беларусь – страна, в которой вышли все, а в России нет. Это как если бы в Беларуси вышел бы только Бобрульск, и больше никто. Всех бы пересажали. И поглумились бы. Живе, Беларусь. И большая удача, а также самоотверженность многих людей, что Навальный тоже живе. И совсем в другом политическом статусе. Хабаровск – все. Но, ребята, какие же вы молодцы. Вы попытались. Мы все видели, как вы мужественны, свободны и красивы. Побед без поражения не бывает. А вот молодильных яблочек не существует.